приветствую меня зовут сегодня 16 сентября 2021 года у нас сегодня вебинар на тему обзор обзор платформы айби себе поэтому сегодня были приглашены представители администрации айби себе денис наторы а югами по платформе айби себе а, вот э, хочу э, отметить что у нас уже проходила презентация по себе я как, как я понимаю что многие не до, до конца разобрались что это за платформа откуда эта платформа и поэтому мы решили сегодня провести такой вебинар для того чтобы более подробно сегодня донести эту мысль хочу отметить отметить обратите внимание хочу отметить это первый продукт который принимает монету райда то есть применение применениерайда многие все время задавались вопрос даже будет применяться даже будет применяться райдер вот пожалуйста сегодня есть платформа на которой а, оплату можно производить именно в монете рай а вот что же за что такое вообще обще если вкратце, это образовательная образовательный продукт который может человека любого абсолютно человека который вообще на базу так сказать даже не имея базового, так сказать, понимания, то есть стать успешным лидером, развить свой личностный рост, а также построить не маленькие, огромные, большие сети именно в интернете. Вся программа именно поставлена таким образом, чтобы из каждого человека сделать лидером. Я бы даже мог бы так сказать, что платформа себе это конвейер конвейер по созданию лидеров перед тем как мы начали создавать платформу свет естественно мы к этому подошли очень тщательно то есть мы изучали программу что за программа и поэтому мы начали создавать IDC век именно на основе на основе уже готового продукта, который показал на протяжении трех лет свою продуктивность, свой эффект именно с платформы ABC, да? то есть, вернее, ABC то есть, и на основе этой, данной платформы, этой программы мы решили создать ABC то есть это то, что для нашего сообщества естественно, над ним еще много обрабатывалось, то есть первые так сказать, дни, когда мы начали работать над это начало года, где-то с января месяца, сегодня сентябрь. То есть, над себе работал работали аж 9 месяцев. То есть вы должны это понять, что это продукт, не просто который появился у нас каким-то образом, а именно тщательно проработано, который была точно и сосредоточена именно на участников нашего сообщества. Поэтому я считаю, что э, надо разобраться каждому из нас, каждому в сообществе, да, что же за продукт. И вы должны также четко понять, что IBCL – это продукт от компании. У нас сегодня, как я уже говорил, э, мы э, пока ждем э, наш, э, запуск нашего блокчейна 2.0. То есть мы занимаемся образованием. Образованием – это, так сказать, начало, начало той пути, да вашего успеха или успеха каждого участника сообщества а также в целом в компании вот поэтому было запущено несколько образовательных программ вы это знаете да и я хотел отметить отметить что атриксон а, это шик... о, сейчас если говорить о орекионе это шикарный продукт да но данный продукт от наших партнеров то есть мы сотрудничаем партнерами при все а инкубатор это продукт который испытав испытав данный, данную систему инкубатора вот, на прошлом месяце мы увидели большие результаты да и поэтому мы сейчас собираем данный данная образовательноная так сказать программа а также поддержка коучев и марафоны была составлена именно от лидеров нашего сообщества, от лидеров нашего сообщества. Ну, сообщества век, да, то есть от лидеров. Образовательная платформа IBC ВЕК, она создана была нашей компанией. То есть, вы должны понимать это, да, то есть, триксион это продукт наших партнеров, а инкубатор это продукт от наших лидеров, и у них можно многом получится. Программа IBCV от нашей компании. То есть я почему -то разделил, чтобы вы понимали, да, потому что мне в последнее время много задают вопросов, например, зачем ты запустил сразу параллельно три программы. Да? То есть я должен был сейчас э, расставить именно, что является нашим продуктом, что является продуктом от наших лидеров и что является продуктом от наших партнеров. То есть. И э, все три направления именно Каждый человек э, получает ну, так сказать, то, что ему больше подходит. да Но э, не игнорируйте все э, данные три направления, и поэтому надо тоже в этом разобраться. айбисе век, э, как я уже сказал, мы начали создавать еще с первого... С, первого, ну, с первых дней января, и вот сегодня сентябрь, то есть, работали 9 месяцев над ним. Еще раз повторюсь: то есть данная программа, именно платформа, была создана на основе программы IBC, которая уже работает более трех лет, и было сделано очень много результатов. То есть, эта программа действительно может менять человека и направлять это тот продукт который при том что цена очень маленькая но дает результат который может окупить а то вложение ваше образование коренным образом сотни сотни тысяч раз да, сотни сотни тысяч раз вот поэтому а, хотел бы чтоб сегодня были все внимательны внимательные и и а, послушать, ознакомиться, а также а, правильно понимать, правильно понимать, что данный продукт действительно был создан для нашего сообщества, участников нашего сообщества. Многие партнеры уже зарегистрировались, многие лидеры зарегистрировались, но по каким-то причинам еще не передали свои ссылки своим партнерам. Поэтому убедительная просьба после данного вебинара возьмите свои ссылки с данной портала и передайте по вашим структурам вниз. Потому что многие партнеры в сообществе может быть и хотят поучаствовать, да, но так как здесь есть а, партнерский а, ссылка, то есть и не получили, и поэтому не зарегистрировались. Да, то есть, поэтому позаботьтесь о ваших партнерах. Передайте ссылки по своей структуре вниз. А, сейчас я представляю Дениса Ляш, представитель администрации IBCV, и. А, Дальше э, будет э, Денис презентовать, с подробности э, подробно говорит о платформе. А также вы можете задавать вопросы. Чат будет открыт. Смотрите, сейчас чат откроем. Хотелось бы, чтобы все активно участвовали, задавали вопросы. Есть, но э, опять же повторюсь, задавайте вопросы э, касательно IDC. Все, Денис, всегда. Так, секунду. Приветствую всех. Меня зовут Денис Ляш. Я рад сегодня присутствовать здесь. Спасибо большое Искандеру за представление. Давайте для начала проверим, насколько у нас хорошая трансляция. Напишите, пожалуйста, в чате, все ли в порядке, есть ли картинка, есть ли звук. Поставьте, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, как мне видно и слышно. Очень надеюсь, что мне хорошо видно, слышно. Угу. Чудесно. Вижу десятки. Отлично. Итак, тогда будем начинать. Наш сегодняшний вебинар называется «Обзор возможностей и функционала образовательной платформы Век. Он продлится примерно один час, и за это время я расскажу вам о том, как быстро набирать, набирать себе целеустремленных рефералов, чтобы вы увеличили свой доход в разы с помощью образовательной платформы IBCVec. И также я расскажу подробно о трансформационном 30-дневном онлайн-марафоне «Эффективность на максимум», с помощью которого за 30 дней вы сможете убрать внутренние ограничения, научитесь работать с людьми, Создадите личный бренд в социальных сетях YouTube и также узнайте, как достигать желаемого более эффективно. И перед тем, как я начну, сразу же я хочу рассказать вам историю одной студентки, которая получила результат от простых, совершенно понятных действий, которые есть в марафоне «Эффективность на максимум». Секунду, как вижу. Познакомьтесь, пожалуйста, это Лада Маричек. Это лидер одной из крупной сетевой компании. Она пришла в марафон непосредственно для того, чтобы проверить себя на прочность и для того, чтобы узнать новые стратегии продвижения и обучения ее партнеров в структуре. Во время прохождения марафона объем ее личностных продаж увеличился в сетевом бизнесе в три раза. У нее увеличилось количество подписчиков Инстаграм. Она подключила три новых партнера в свой бизнес во время прохождения в марафоне. Денис, извините, что я перебью. А в чем же причина его успеха? Отличный вопрос. Смотрите, Искандар. я тоже хочу. Я отвечу на этот вопрос, но для начала давайте пусть наши зрители напишут свои соображения, почему у Лады получилось. И позже я просто на основе ее видеоотзыва отвечу, за счет чего, за счет, за счет каких конкретных действий у нее получилось достичь результата. Угу. Павел ждет запуска. Отлично, Павел. Скоро стартанем. А можно говорить партнера, не рефералы. Ну, это как-то просто привык к Татьяну. Это дело такое. Главное, чтобы прибыль приносили. Там партнеры или рефералы. Так, это не те вопросы. Угу. Так, не вижу ответов. Тогда угу. нету. Хорошо, ответов. Не дождались тогда начнем ладе удалось достичь результатов за счет того что она первая она четко сформулировала свое видение будущего она прописала свои мечты она прописала свои цели она докопалась до смысла того для чего она это делает второе она проработала внутренние убеждения которые не давали ей работать ранее более эффективно она также проанализировала свой жизненный баланс, потому что раньше у нее больше времени уходило на работу с партнерами. Из-за этого страдала ее полная такая деятельность, то есть колесо жизненного баланса. Третье. Она нашла якоря, которые позволяет ей, несмотря на внешние обстоятельства, на политику, на экономику, эти якоря позволяют ей двигаться вперед. Четвертое. Она четко определила, свои сильные и слабые стороны она прокачала их то есть слабых сторон у нее почти не осталось она над ними до сих пор работает и ей удалось усовершенствовать еще более сильные стороны 5 она научилась продвигать себя и свое видение мира в соцсетях и вот эта ее позиция когда она начала делиться своими мыслями она увеличила ей приток партнеров сначала увеличила приток подписчиков потом увеличила приток партнеров. И шестое, она стала более уверенной и структурированной как профессионал. На основе знаний, которые она получила в марафоне, она создала четкую пошаговую инструкцию для своих начинающих бизнес-партнеров. И она с этой инструкции смогла их перевести со стадии новичок, который только зарегистрировался и только узнал о компании, до стадии профессионал, который уже сам непосредственно стоит в структуры. И непосредственно непосредственном марафоне она говорила, мы с ней общались, она влюбилась заново в НЛМ, в свою компанию, и за счет этого стала более уверенной. Вот, напишите, пожалуйста, в чат, как вам изменения, Лада? Вот Хотели бы вы себе такие изменения? Если да, тогда поставьте, пожалуйста, пятерочки, чтобы долго не писать. Угу. Так пока не вижу пятерочки пошли отлично ничего не слышно угу. пятерочки все отлично даже супер моя цель сегодня вам просто донести что если у лады получилось изменить свою жизнь значит и у вас это все получится какой сегодня план встречи первое я расскажу вам о обучающей онлайн-платформе айбиси век Второе. Мы ознакомимся с партнерской программой ABC VEC и о том, как вы сможете э, в ней зарабатывать. Третье. Рассмотрим, что мешает большинству сетевых предпринимателей достигать результатов в партнерских бизнесах. Четвертое. Я вам расскажу про трансформационный марафон эффективности на максимум и о том, как принять в нем участие. Пятое. Покажу, как вам как IBC век будет продвигать, и, что самое главное, популяризировать компанию Век в социальных сетях, и непосредственно в конце я отвечу на все возникшие вопросы. И для начала небольшие такие организационные моменты. Я отвечу на все вопросы в конце вебинара, потому что вопросы сбивают. Но смотреть я их буду. и Буду, смотря на эти вопросы, подстраиваться под нашу встречу, вносить какие-то корректировки. Продолжительность вебинара 1 час, поэтому запаситесь терпением, подготовьтесь, возьмите ручку, листок для того, чтобы, для того, чтобы записывать главные инсайты. Давайте начнем. IBC-век. IBC-век – это инструмент для развития и закрепления новых навыков, который работает 24 на 7. Это обучающие уроки, наполненные практикой и качественными знаниями. Это отдельная соцсеть для общения единомышленников и крипто Это спикеры, которые готовы делиться своим опытом, достижениями и инсайтами. И это непосредственно популяризация компаниями VEC. Почему зарабатывать и обучаться и развиваться вместе с ABC Век проще? У вас будет доступ к материалам с любого устройства в любое время. У вас будет удобное обучение без ограничений. То есть вам не нужно бронировать какое-то время для того, чтобы уделить внимание обучению. Второе. Система геймификации и соревнований для участников. У вас будет возможность выиграть ценные призы, о которых мы чуть-чуть поговорим позже. Это достижение высоких целей с персональной поддержкой коуча. Какие мы цели поставили для этого проекта? Это сделать людей лидерами и научиться управлять их собственной жизнью. Дать людям ценности в виде реального опыта и конкретных инструкций. Третье, подтолкнуть слушателей к действиям, зарядить их мотивацией. Четвертое, помочь людям найти единомышленников и выстроить новые партнерские связи. Ну и пятое, это поддержать и сопроводить на пути к достижению цели. Какая партнерская программа есть в ABC-Vec? У нас предусмотрена пятиуровневая партнерская программа. После регистрации по вашей реферальной ссылке пользователь регистрируется. Это у вас его данные, номер телефона, email, имя будет отображаться в вашем партнерском кабинете. Все будет чисто, прозрачно. На следующем слайде я покажу, как выглядит партнерский кабинет. И предусмотрена пятиуровневая партнерская программа. За первый уровень вам будет начисляться 5% от суммы покупки вашего партнера. Я привык реферала говорить. На втором уровне у вас будет 2% начисляться. Ну и третий, четвертый и пятый уровень по одному проценту. Активировать партнерскую программу можно, купив онлайн-марафон «Эффективность на максимум». Как купить его, я расскажу позже. Итак, как выглядит партнерский кабинет IBCVec? Непосредственно он очень похож на ProfitBot. Мы его делали специально похожим для того, чтобы вам было проще разобраться. У вас будет отображаться ваш баланс, то есть это количество монетра, которые упали как партнерские начисления, или же здесь будут отображаться пополненные вами средства для покупки обучающих программ. У вас будет отображаться статистика, вы сможете здесь увидеть, сколько и по какому уровню вам пришло партнерских начислений. И в таблице рефералов у вас будет отображаться, вот посмотрите, здесь пользователь, уровень, почта, телефон и дата регистрации, и сколько человек оплатил. То есть в партнерском кабинете у вас будет отображаться полная информация о, том, о вашем партнере, который зарегистрировался по вашей реферальной ссылке. То есть это даже здесь будут отображаться полностью партнеры, которые просто перешли, зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. У вас будет возможность связаться с вашими партнерами. Так, сейчас непосредственно расскажу про марафон «Эффективность на максимум». А... Вот скажите, пожалуйста, кому известно и кто знаком и сталкивался с тем, когда вы вот пытаетесь просто перелопатить бесконечное количество материалов для того, чтобы убрать внутренние какие-то страхи, внутренние зажимы, для того, чтобы научиться построению сильных команд. Знакомо вам вот то ощущение какого-то собственного даже бессилия, и ощущение того, что вот все, вы больше не можете искать и вам совершенно непонятно, что дальше делать. Или вы, когда вот есть такое еще ощущение, когда вы слушаете разных экспертов и не можете понять, действительно ли в вашей ситуации помогут их методы. Вот знакомо ли вам такое? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чатик, чтобы я увидел. У нас, наверное, задержка небольшая. Так, вижу плюсики. И самое главное, что даже когда вы соберете всю эту информацию, вы построите собственную структуру, осознаете ли вы то, что страх работы со структурой у вас никуда не уйдет? У вас все равно в глубине души останутся вот эти ограничения. А вдруг у меня не получится? А что мне говорить людям? А как развиваться дальше? И что самое главное, что самое противное, что вы не знаете, что с этим делать? Вот. Знакомо вам это? Вижу плюсики, да. Наши ученики прошли через это сами, и мы также это просто за ними замечали. И мы прошли через этот страх, и я с уверенностью могу сказать, что это однозначно решаемая проблема. Мы специально сделали трансформационный марафон «Эффективность на максимум» для того, чтобы вы избавились от внутренних ограничений и научились фокусироваться на, самый главный, на самом главном. Вы создали и развили собственную сеть партнеров, прописали свою стратегию и конкурентные преимущества, упаковали свою экспертность. Формат этого марафона – это 30-дневное онлайн-участие. Каждый день вы будете получать доступ к одному обучающему уроку с выжимкой основной информации. В среднем один урок занимает 13,5 минут по времени. На выполнение домашнего задания вам дается одни сутки. То есть у вас нет, четкого, нет четкой привязки по времени. То есть если у вас, допустим, плюс 2, плюс 3, вам не нужно подстраиваться и ночью выходить на обучающие зумы или обучающие вебинары. У вас ждет обратная связь от коучей международной аккредитации ICF бизнес или лайф направлениях у вас ждут домашние задания и действенные инструменты которые вы будете выполнять прямо во время урока уроки можно выполнять с любых устройств будь это с компьютера с мобильного телефона если вы будете ехать в машине стоять в пробке или даже там просто добираться в метро то есть это не составит труда и нет четкой привязки по времени вас ждет система геймификации вас ждет сгорание жизни и Ждут дополнительные баллы за выполнение необязательных действий. И чем больше у вас будет количество баллов, тем больше у вас будет возможность выиграть ценные призы. И также вас ждет возможность выиграть ценные призы, о которых я скажу чуть позже. Здесь вы видите миссию онлайн-марафона, какая наша цель. Мы хотим вдохновить вас на достижение цели, помочь справиться со страхами и ограничениями. Закрепить состояние победителя ежедневными маленькими действиями. То есть, чтобы у вас за 30 дней выработалась дисциплина, и вы научились вот качественно, полезно работать. И мы хотим, чтобы вы стали лидером, выстроили системную модель привлечения новых партнеров с интернета с помощью образовательного маркетинга. И это еще не все. Секунду. Также, если вы сейчас подключитесь к первому потоку марафона, вас ждет бонус. Вас ждет доступ к еще одному тренингу. Это продажи на легке. Обычная стоимость этого тренинга 499 долларов. После прохождения тренинга вы изучите 6 элементов вовлечения в продажи. И поймете, научитесь, как правильно проводить консультации, как вовлекать на консультациях людей в свой продукт и предлагать этот продукт. Вот правда круто? Вот поставьте, пожалуйста, десяточки, кому нравится. Напишите, пожалуйста, десяточки. Я сейчас более подробно расскажу. Просто вот хочу узнать, какие первые эмоции вызывает вот то, о чем я только что говорил. Десять. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Что ж, тогда поехали далее. Дата старта марафона 28 сентября, то есть это через 12 дней. Урок откроется в 00.01 по московскому времени. На выполнение урока у вас будет 24 часа, как я и ранее говорил. Давайте перейдем к тарифам. И я сейчас расскажу, сколько стоит непосредственно сама программа. У нас есть три варианта участия. Самый крутой это пакет Diamond. Именно я его и вам бы и рекомендовал. В него входит доступ к 30 видеоурокам, онлайн-марафонам, домашнее задание, доступ к партнерской программе, закрытый чат для общения с единомышленниками и коучами. У вас будет 4 коучинговые сессии индивидуально. Я попрошу заметить, индивидуально вы сами будете также выбирать себе коуча. То есть мы проведем вебинар, на котором представим вам коучей, Исходя из вашего желания, с каким коучем вы захотите поработать, этот коуч будет сопровождать вас на протяжении всего марафона и будет лично проверять домашнее задание и давать вам обратную связь. Почему это сколько стоит? С одной стороны, да, если посмотреть, это кажется какая-то волшебная цена. И... Это как примерно, да, бэушный какой-то iPhone, ну или, возможно, месяц э, арендной платы за квартиру, или же просто пройти ТО для автомобиля. А с другой стороны, час консультации хорошего коуча стоит примерно 100 долларов. Это я говорю про Киев и Москву. А если говорить о самой масштабной психологической проработке, это примерно нужно те результаты, которые вы получите в процессе прохождения марафона, это примерно нужно... Один год работать с коучем, это где-то от 15 до 30 консультаций, то есть это стоит где-то полторы-три тысячи долларов. Ну, я даю отчет, что в регионах это будет стоить гораздо дешевле, примерно в 2-3 раза, потому что там такие стоимости. Также немного погружу в кухню. Искандер сегодня сказал, что IBC век – это следующий этап проекта, который назывался IBC. Мы его на 30% усовершенствовали усовершенствовали предыдущую платформу, добавили больше возможностей погружения в результат, добавили больше действий и добавили больше возможностей популяризировать компанию VEP. Так вот, стоимость самой платформы IBC век, вот с учетом работы по предыдущей, составляет 267 тысяч долларов. Стоимость создания самого марафона «Эффективность на максимум» – 136 тысяч долларов. Это около 100 тысяч долларов ушло на проработку всех обучений Тони Робинса. Потом работа команды и работа с фокус-группой. То есть это проводилась фокус-группа с предпринимателями сетевыми предпринимателями. Сейчас марафон на данный момент прошло тысячу, сейчас записал, 136 человек. Из них 1073 человека дошли до конца. То есть выполнили все задания и получили результат. Я прошу на секундочку, чтобы вы задумались. Благодаря геймификации, которая встроена в марафон, к концу марафона дошли 94 из 45% людей. Ни одна обучающая программа сегодня на рынке не дает таких результатов. Далее. Я думаю, что не нужно говорить, что 30-дневный курс – это не только обучающие уроки, это не только консультации и общение в собственной э, сети предпринимателей. Это намного больше, это конкретные рекомендации и это дорожняя карта, что делать, куда бежать. Это огромная поддержка нашей команды, которую мы собирали, и команды единомышленников, участников. Но это на самом деле еще не все. Самое важное это экономия огромного количества времени и нервов, которые вы бы потратили, если бы сами искали эту информацию. Вы, если вы будете искать информацию, как проработать внутренние ограничения, как стать поистине настоящим лидером, это займет гораздо больше времени, это годы у вас займет. И обычно это длится гораздо больше и стоит гораздо дороже. И люди сами идут к этому несколько лет, как я и говорил. И мы сейчас просто с командой посовещались. Мы понимаем, что сейчас просто такое пандемическое состояние, не лучшее время. И у нас для вас есть специальное предложение. У нас есть специальное предложение. И вы сможете сейчас в первый поток марафона подключиться вот по такой стоимости. То есть мы уменьшили стоимость первого и третьего варианта на 50 долларов и голда получается на 30 долларов. У нас есть участники, сейчас я хочу внести разъяснение, которые оплачивали участие по полной стоимости. То есть они платили первый вариант silver по 195, второй вариант 245 и 595 третий вариант Даймонд. Мы разницу отдаем себе отчет, мы разницу вам вернем на бонус ваш партнерский кабинет, она у вас будет отображаться, вы сможете их вывести или же просто оставить и подождать, когда появятся следующие обучающие программы, потому что у нас их сейчас собрано порядка 20, мы их постепенно будем запускать, хотим просто, чтобы вы прокачали вот внутренние ограничения, и вы уже непосредственно сможете на те деньги, которые будут на балансе, купить участие. Um, скидка, повторюсь, будет активной только для участников первого потока марафона, это важно. Не второго. Мы планируем сделать запуски где-то примерно через месяц, 30 дней интервала, только для первого потока марафона. Далее этой скидки не будет. Будет стандартная стоимость 195, 245 и 595 долларов. И... Не упустите, пожалуйста, эту возможность. И прямо сейчас вот я вас попрошу, запросите ссылку на регистрацию на платформу Век у своих опланеров. Я вот даже одну минутку пока сделаю несколько кладков воды. Запросите прямо сейчас ссылку на регистрацию своих опланеров. Денис, а он вот, такой вопрос uh -huh. а я, э, То есть э, на протяжении трех лет пока существует... Э, программа IBC то есть прошли сколько может напомнить более 1000, 1136 1000, человек которые до конца марафона дошли более 90 процентов четыре целых я правильно понимаю Юля, она тоже являлась вашим, вашим выпускницей, выпускницей да она два года назад а я в чате, если кто-то вот сомневается или еще что-то, посмотрите, пожалуйста, в чате я специально открыл стальную платформу, нашел видео отзыв Юлии два года назад, у нее там другая совершенно прическа была, просто посмотрите отзыв, посмотрите изменения Юлии, все ваше сила, сила. Я тоже удивлен, потому что многие до да, таких результатов как Юля идут годами, Юля mm -hmm. лидером в сообществе в ВЭКО, и имеет очень большие результаты и большие команды именно проекта. То есть а, ничего, юлия задам вопрос. Вот скажи, после того, как ты прошла вот это обучение, то есть ты заплатила, ты же, ты же не знала, это даст результат, не может не, никакого результата не будет. то есть ты взяла свои кровные деньги, то есть программу, прошла с дневным обучение, там, прошла марафон, общалась с коучами, и вдруг у тебя какие-то какие изменения, трансформации, что ты в становишься а, топ-лидером в тех компаний, которые на тот момент, два года назад ты участвовала. Или это какой-то процесс, или какое-то время у тебя это со мной пришло, двухлетним опытом, или, или действительно была какая-то ускоренная такая трансформация? А, всем привет! Привет! Спасибо большое за вопрос. Это не просто были кровные деньги, это были прям последние деньги, на которые я вложила для того, чтобы принять участие в этом марафоне. Я кратко расскажу да, свою историю. Я простая мамочка, которая сидела в декрете, и которая нуждалась очень в финансах. И единственный способ, это, который я рассматривала, это способ заработка в интернете. Вот. И, конечно же, чтобы заработать хорошие деньги, я понимала, что это только сетевой, да, только сетевой маркетинг. У меня опыта никакого не было, и у меня не было проблемы э, подключить партнера. У меня, знаете, какая была проблема? Проблема была в том, что у меня команда не сохранялась, она не создавалась. То есть у меня появлялись партнеры, но они не сохранялись. То есть у меня э, как таковой, вот я там полгода даже год, наверное, старалась, очень-очень старалась, но у меня ничего не получалось, потому что у меня команды не, не было. Вот. И в какой-то момент я думаю, ну, наверное, сетевое это не мое. Наверное, это не мое. Вот. Но, так скажем, перспектив для, больше, ну, для заработка хороших денег я не видела больше нигде, кроме как в MLM-индустрии. И тогда... Я получила предложение принять участие в данном марафоне скажу честно у меня не было доверия какого-то там уверенности или веры в том что у меня получится но я решила что наверное это будет последняя моя попытка в который я вложусь на сто процентов максимум я пройду этот марафон и если у меня ничего не получится то все значит MLM это не мое и быть мне каким-нибудь администратором где то вот. И я начала э, проходить этот марафон. Скажу сразу, что я очень добросовестно изучала. Все уроки я делала очень добросовестно. Я очень внимательно слушала уроки, переслушивала, все записывала. У меня дома до сих пор вот лежит этот блокнот, где я все писала, где я все делала. И делала вот, вот как сказано в марафоне: сделать то-то-то. Вот прям вот я так и делала. Вообще не отклоняюсь Я просто ну, вот, не изобретала, так скажем, свой велосипед, не придумывала, вот это я сделаю, а это я не сделал я просто делала так, как сказали. Вот. И действительно, знаете, удивительно то, что в процессе, во-первых, в процессе прохождения этого марафона я сделала квалификации той компании, в которой я находилась, в процессе прохождения этого марафона я поняла, что я больше не хочу в этой компании находиться. Ушла в криптовалюту, и э, там сразу же у меня очень быстро, э, то есть я сразу же там попала ну, в той компании, которая была в лидерский совет, сразу же вышла в стопы, то есть если до этого, где бы я ни пыталась, я была э, такой... Ну, не знаю, то есть абсолютно незаметная, да, то есть абсолютно, ну то есть далеко не лидер, в общем, так скажу, то у меня сразу же пошел, пошел вот такой вот успех, что я сразу начала проводить какие-то зумы для не то что там для своей команды, для компании, да, то есть я уже там какие-то посты, тексты писала и я анализировала, да, в чем же в чем же так скажем заключался мой успех, а успех заключался именно в том, что во-первых, когда я проходила марафон, я изучила свои слабые и сильные стороны, я поняла себя, да, я поняла, как мне с собой управлять, да? то есть нужно понять, чтобы управлять структурой команды, нужно сначала понять, как с собой управлять, свои слабые сильные стороны. Вот. Далее там очень хорошо информация о том, как взаимодействовать с людьми, взаимодействовать не просто даже с партнерами, а вообще с людьми, понимать людей, слышать, да, говорить на общем языке и вот эти навыки, вот эти знания, их мне очень не хватало. И когда у меня пошел рост, вот, развитие, я на сначала не понимала, с чем связано, то есть я не понимала, как так, вот, да, вот, ничем не займусь, у меня все получается, да? А потом вот я понимала, что а я действую вот именно под тем уроком, который я изучила вот именно в марафоне эффективность на максимум. И сегодня я считаю, что ну каждый, кто хочет стать лидером или кто, кто вот сегодня считает себя лидером, но хочет укрепиться в этой позиции, создать свою структуру команду еще больше, но ну, этот марафон он просто необходим. И несмотря на то, что я его проходила более двух лет назад этот же марафон я буду заново проходить. И я знаю, что а, сегодня, пройдя его, я узнаю о себе еще что-то больше, да, что у меня будет больше результат. Вот. И конечно, я ну, рекомендую каждому. И... То есть, другими словами Юлия Юлия Мирнова, которую мы сегодня знаем, такая известная, сильная лидер, то есть, это плоды благодаря тем знаниям, которые получила вот по данному марафон, по этой программе. Я правильно понимаю? да. да. То есть раньше у меня пицы но я не умела я не понимала как как сохранить команду как общаться с партнерами То, вот после марафона прохождения у меня вот это начало получаться можно ли сказать что вот в данной программе именно дается практически работающие работающие так сказать, знания которые помогают человеку действительно развиваться и мне понравилось, что ты сейчас сказала, что это мне помогло не только в NLM-бизнесе, но именно и в жизни, и в личности, да? то есть оно получается, да. помогает вообще развитию личности роста. Да, вот эта цена, которую оплачивают за марафон, она стоит своих денег, а может даже совсем это, можно сказать, бесплатно именно по сравнению с теми результатами, которые получает человек, покупая данный марафон. Тот результат, который дает этот марафон, это вообще это не цена, на самом деле. То есть это очень, на самом деле, дешево. А, по поводу а, вопроса, вот по поводу практических знаний, я такой человек, я не люблю лекции, где много воды, где вот много говорят, говорят, а как бы толку нет. То есть я, вот, я люблю суть. И вот чем мне марафон этот сразу же зацепил с первого урока, это то, что там 13-15 тире по моему максимум 20 минут была вот выжимка самой сути то есть прям вот конкретик не было вот этих вот знаете там вот лекции когда о погоде о природе там еще о чем-то а вот прям конкретная выжимка того что нужно и сразу же практическое задание да то есть сразу же мы применяем это на практике то есть можно просмотреть кучу лекций можно прочитать кучу книг можно там теории на очень много но ей цена 0 если нет практики и вот этот марафон он а, именно замечательным тем что там теория и практика идут прям в унисон то есть сразу же нужно а, приступать к практическим действиям вот, вот это очень круто. то есть 30 дней активной работы кажется что ты работаешь над собой но в итоге, когда я заканчивала марафон, я поняла, что я хотела начать зарабатывать и развиваться. Да? Я это начала, но только я даже не поняла в процессе марафона, как это начало происходить. То есть мне начали люди, друзья друзей писать, спрашивать. «Юля, я вижу, как ты меняешься, чем ты занимаешься, где ты зарабатываешь, как ты живешь». То есть люди начали интересоваться. А лидер, он за собой может повести, когда – только тогда, когда он становится интересен, когда э, он становится той картинкой, на которую хотят быть похожи. Вот. А до, до марафона я не была той картинкой, я не, был, ну, не соответствовала там, тому, что вот, люди бы смотрели и думали, вот я хочу быть как Юля. Через какое-то время, вот именно в процессе прохождения марафона, вот эта картинка начала формироваться. Здорово, здорово. Что я хочу сказать, что друзья, кто еще не, если вы уже зарегистрированы и не отправили ссылку подпраптик партнерам своей ссылки, а кто хочет пройти данный марафон, попросите ваших, ваших партнеров ссылку на регистрацию. Смотрите, сегодня 16 сентября, начало марафона двадцать восемь. Прошу прощения, что я отвлек, как, вернее, забрал у тебя эфир своими <свят>, вопросами, но ну, я не мог эти вопросы задать, да, то есть И э, прошу прощения, что я, э, так сказать, э, презентацию прерывал все, я отключаю микрофон. <свят> Может... Да нет, это все хорошо, это спасибо это большое за вопрос, спасибо большое Юли, что поделилась. Именно поэтому мы как раз, Юля сейчас будет координатором, она знает уже больше изнутри, как работает в компании. И именно поэтому я думаю, что у участников будут еще гораздо выше результаты, потому что Юлия знакома изнутри со всеми проблемами, и мы будем более эффективно коммуницировать. Что ж, у меня еще есть одна отличная, хорошая новость. Вот среди первых 100 участников, которые подключатся к марафону «Эффективность на максимум к 28 числу», мы разыграем iPhone 12. Мы разыграем iPhone 12 в конце прохождения марафона, когда будут уже непосредственно объявлены победители. Чуть-чуть позже я скажу, что, какие ценные призы заработают победители. И вы тогда еще участники, зрители, вот сейчас можете просто увидеть, что смогут заработать участники и сколько иксов, непосредственно инвестировав в любой из вариантов участия, сколько может заработать победитель, то есть сколько может, сможет выиграть. Среди первых 100 участников мы разыграем 12-й iPhone. Это будет в конце на выпускном занятии, где будут объявляться победители. Пишет, что 13-й iPhone вышел. <laughs> нет никакой разницы, мы разыграем 12-й. Потому что 13-й еще в продажах нет. Так, далее. Что же входит в марафон «Эффективность на максимум»? В марафоне «Эффективность на максимум» есть 30 видеоуроков, и марафон состоит из семи модулей. Я сейчас на хочу просто внести некую ясность, почему вот мышление очень важно, и на нескольких примерах хочу просто это показать зрителям. Итак, первый модуль – это мышление победителем. В этом модуле вы сделаете первые шаги к достижению своей цели. Вы научитесь составлять, как это делал Лада, как делала Юля и как делают другие участники, видение будущего. То есть, чтобы оно у вас было яркое, уверенное, чтобы оно вас вдохновляло. Вы поймете, как презентовать себя и презентовать свою идею, и также ознакомитесь с тремя типами, типами мышления победителя. То есть это реалист, критик и третий забыл, и практик. Этот модуль, я как говорил, сейчас разберу подробнее. Смотрите, у большинства людей сформированы ложные цели, и наш подход к целям, он основывается на ошибке выжившего. То есть видимость результата не означает фундаментальных изменений. Дорогая машина, часы, дом – это все атрибут богатства. А истинная причина, почему есть успешные люди, это их правильное мышление. То есть... Они используют эти все атрибуты в своих целях, для того, чтобы показать свою статусность и больше на этом заработать. А некоторые люди, как только зарабатывать некоторые деньги, не инвестируют, покупают что-то дорогое, чтобы сосед сказал: вот как вышел 13-й iPhone, 12-й также хорошо работает, но нужно уже 13-й. И в этом есть проблема. Поэтому нужно прокачивать это видение. И осознавая вот эту ошибку, вы можете делать. Вы сможете понять, почему вы что-то делаете или не делаете, и это увеличит ваш уровень достижения цели. Мне нравится очень один пример, еще во время Второй мировой войны, когда фашисты, Пришли, вот они взяли пленных, они заставляли заключенных перевозить камни тележкой с одной стороны лагеря в другую сторону лагеря, заставляли разгружать камень, потом обратно загружать тележку. Это действия повторя повторялись на протяжении всего дня. И люди, это был эксперимент, и люди начинали сходить с ума. Они начинали сходить с ума от бессмысленности своих действий. Это у них вызывало отчаяние, отчаяние которое просто-напросто ограничивалось потерей разума. Вот, представьте себе, наверное, для них да, было бы там гораздо лучше э, что-то делать, даже полезное для своего врага, и строить что-то. или э, У них было бы просто понимание того, что они делают, зачем они это делают. У, на, у них была бы четкая и понятная цель. Сейчас большинство людей делает что-то, потому что это навязывает внешнее общество. И у них также есть непонимание этого. И, и так вот без цели и четкого понимания, зачем вы это делаете, то ли, зачем вы делаете то или иное дело, вот никто, поверьте мне, не сможет прожить и остаться психически здоровым человеком. Вот никто. Если у вас цели, которые вас не зажигают? Если вы просыпаетесь, там, когда будильник выключаете и снова начинаете, что лучше бы я поспал, у меня что-то сегодня не получится. Вот, ну, поверьте просто, у вас ничего не получится, как бы это плохо не звучало. Есть два подхода к жизни. Это из-под пинка, это внешняя мотивация, мы избегаем нежелаемого. То есть мы моем посуду, еще с детства приучили, или убираем в доме для того, чтобы там... На нас не наорали родители. Мы ходим в школу для того, чтобы не заработать плохую оценку, и нас дома не наругали родители. Мы поступаем в университет и учимся на нежелаемом каком-то факультете, приобретаем профессию, пять лет тратим. Это все ради того, чтобы на нас не наорали. Вот навязывает. А второй подход – это изобилие. Это когда есть внутренняя мотивация, которую вы вот научитесь в первом модуле даже марафона. Вы достигаете желаемого. То есть вы начинаете изучать английский язык не для того, чтобы у вас была хорошая оценка и на вас не наорали родители, а для того, чтобы уехать в Англию или в США, и для того, чтобы освоить какую-то новую профессию. Вот. Хочу, чтобы вы поняли. это. И притча мне очень нравится, и сейчас я расскажу, и вы просто узнаете вот всю разницу. И сейчас каждый узнает нас каждый узнает сам себя вот притча про строителей вот настройки работают строители их огромное количество и вот выделили из толпы трех строителей и каждый из строителей таскает кирпичи он просто делает то и делай что просто переносит кирпичи и когда пришли к первому человеку и у него спрашивают а что ты делаешь подскажи пожалуйста он говорит я таскаю кирпичи он сквозь зубы так сказал я таскаю кирпичи потому что у него нет никакой мотивации он ничего не хочет второй человек делает те же самые действия у него спрашивают а что ты делаешь он говорит я зарабатываю деньги мне нужно обеспечивать мою семью и я сейчас зарабатываю деньги он тоже таскает кирпичи делает одинаковые действия у третьего человека спрашивает а что ты делаешь а он говорит, а я строю храм. Он строит храм, и он видит в этом высший смысл, он видит в том, что в этот храм будут ну, собираться его боги, он видит в этом великую задачу, и он просто работает с огромным воодушевлением. Он выполняет ту же работу, что и другие строители. Вот поймите это, пожалуйста, все три строителя делают одну и ту же работу, но уровень осознанности и мотивации у них совершенно разный. Первый работник, вот я даже их не знаю, но, скорее всего, он тяжело живет, он просып, еле просыпается, еле идет на работу, во всем виновата государство, во всем виновата экономическая ситуация, политическая ситуация. Второй сотрудник рабочий, он, скорее всего, просыпается по будильнику, да. Жена готовит ему завтрак, у него также нет мотивации, ну чувство долго его заставляет идти работать. А вот третий человек, он просыпается раньше всего, и он с горящими глазами идет выполнять ту же самую работу. Он самый эффективный от других, потому что он смотрит глубже. И когда вы научитесь за какими-то простыми действиями видеть глубже и поймете, для чего вы это делаете, то, что ваши действия там... Научите других людей инвестировать, несет за собой гораздо больше, вы это будете делать со стопроцентной уверенности более эффективно. У вас будут горящие глаза. Вы будете ждать, когда начнется следующий день для того, чтобы провести консультацию. А не откладывать, когда вам поступила какая-то заявка или кто-то попросил, чтобы у вас, чтобы вы объяснили более подробно о проекте. Так, вот и. Самое важное, что нужно делать, когда вы делаете какое-то действие, вам нужно себе задавать вопрос «Зачем?». Зачем вы это делаете? Если вы себе не ответите на этот вопрос, у вас не получится быть эффективным и счастливым. И я думаю, что вам есть над чем подумать, и именно вот такие вопросы они будут детально прорабатываться в марафоне «Эффективность на максимум». Так, с первым модулем все. Я просто навел пример для того, чтобы вы понимали, как это действительно важно в повседневной жизни. В втором модуле «Самодисциплина и жизненный баланс» вы научитесь правильно составлять для себя вдохновляющие и амбициозные цели, планировать путь к их достижению, запускать внутренний свой двигатель, непосредственно мотивацию. Третий модуль – это «Страхи, ограничивающие убеждения» четвертый коммуникация и харизма 5 осознание себя кто вы для других как вы можете быть другим более полезными. планирование результата то есть здесь используется смарт подход когда вы разбиваете большую цель на маленькие промежуточные цели и следуйте им и седьмое мероприятие как знакомиться и создавать окружение ранее Говорил вам, что это еще не все. У нас есть для вас ценные призы. Есть три призовых места. Участники, которые пройдут марафон «Эффективность на максимум», сделают действия, которые есть в марафоне, будут делиться, будут максимально вовлечены. Есть рейтинг, который адекватно показывает каждый день состояние, кто в лидерах, кто первое занимает место, второе, третье, что вам нужно сделать, за какие действия было начислено. Так вот, первое место в конце марафона – мы в эквиваленте монеты Райда по курсу криптовалютной биржи CoinGalaxy мы на кошелек переведем 3000 долларов. За второе место 2000 долларов и третье место 1000 долларов. Я вот только что достал калькулятор, посчитал, что если инвестировать 145 долларов в прохождение марафона и активно обучаться, вы за 30 дней сделаете больше 20 иксов, то есть если вы выиграете 30 тысяч. Ну, а если еще повезет, повезет и iPhone. Никто же нет такой вероятности. Так. Далее. Здесь вы можете ознакомиться а с какими результатами, какие результаты вы получите. Я просто хочу сейчас объяснить, чем мы отличаемся от других курсов. Вот, ну, таких курсов я просто на практике свои еще не встречал. Есть похожие курсы. Я не буду это и мы от них качественно отличаемся подходом к обучению и смыслом, самое главное, заложенным в курс. Мы отличаемся от них от обратной связью. Вот поверьте, собрать таких специалистов, как коучи международной аккредитации, в одном месте не самая простая задача. Третье, мы отличаемся программой и результатом. Мы много времени и сил уделили именно материалу курса, который есть внутри курса, и... Я чуть-чуть выше уже рассказывала о самой программе, и эта информация есть в самом доступе, вы сможете на сайте ознакомиться. И четвертое, мы отличаемся вовлеченностью. Вот поверьте, уделить 15 минут на урок в день с любого устройства, это или с смартфона, или с компьютера, это не такая уж большая потребность. Еще кто-то из великих сказал, если вы не можете уделить 30 минут в день для себя вы живете не своей жизнью. Поэтому вам тоже здесь нужно задуматься, если у вас нет 15 минут в день. Вы можете выполнять без привязки по времени то есть в любое удобное время с любого девайса. А система геймификации позволит вам погрузиться во внутренние процессы и более быстрее, качественно обрабатывать материалы и в конце еще возможность получить ценные призы. Я хочу еще сказать и акцентировать на этом внимание, что именно возможно из-за этого мы ну, достигли такой цифры 94 и 45 процентов людей, которые дошли до конца. Мы не берем всех подряд в марафон, мы берем только те, кто понимает, что и берет ответственность за то, что 50 процентов лежит на нас ответственности за то, что мы подготовили программу, материал, а 50 за вами. Ну, если вы просто не будете выполнять домашние задания, ни о каких результатах речи даже и быть не может. Мы даем адекватные обещания. Я зову к вам, вас к нам в проект. Если вам заходит то, что, о чем я сейчас именно на протяжении ну, почти часа рассказываю. Если вам отзываются наши цели, если вам это все отзывается, тогда записывайтесь, оплачивайте участие по специальным условиям, если вам 100% это нужно. Я вас жду, мы будем менять этот мир вместе с вами. Для того, чтобы вы понимали, что еще хочу показать некоторые отзывы, это Оксана Горшкова, это человек, который два года не мог сдвинуться с мертвой точки, у нее не получалось зарабатывать в своем сетевом проекте и с трудом через себя, через себя из-за того, что не было понимания, она проводила по две консультации в неделю и потому что у нее не было входящих запросов. В период прохождения марафона мы брали отзыв в конце самого марафона за 30 дней. У нее вдвое увеличилось количество подписчиков во всех социальных сетях. Она стала проводить по 7-10 консультаций с потенциальными партнерами, два из которых сразу же подключила в свой бизнес, а с остальными еще продолжалось общение. Что она сделала в процессе марафона? Это также убрала внутренние ограничения. У нее ушел страх проведения консультаций, ушел страх публичных выступлений. И снова же самое главное, она глубже поняла тот продукт, который продает. Так, далее. Андрей Гуреев. Это лидер большой сетевой компании. Также пришел в марафон, чтобы узнать, как эффективнее работать со своей командой и потенциальными партнерами. И в процессе прохождения марафона на основе урока о четырех психотипах людей, на основе модуля, он понял, как эффективнее коммуницировать с людьми. Он их передавливал просто-напросто, всех своих потенциальных партнеров и партнеров. Они чувствовали внутреннее выгорание. Он это все понял, он точными результатами не поделился, потому что сказал, что там большие цифры. Но вот это самое главное, что его структура начала развиваться вот просто в геометрической прогрессии. То есть люди передавали это знание, эти знания. И последний на сегодня отзыв, я хотел показать, что это, это Наталья Красовская, мне уже пишут, что время закончилось, сейчас буквально несколько минут я заканчиваю, это новичок, это новичок, которая пришла в марафон, потому что у нее не было понимания того, как работает онлайн, она создала пошаговый план развития в онлайн бизнесе на три месяца, четко следовала ему, она впервые когда проходила участие в марафоне, зарегистрировалась в Инстаграм, начала проводить прямые эфиры и консультации, потому что ушел страх, научилась записывать видео и стала уверенной. Как вы видите, сейчас у нее 938 подписчиков, и часть этих людей уже находится под ней в ее структуре. А, так, как вам такие результаты? Хотелось бы достичь того же самого? А, я сейчас ускорюсь. Вот. Я сейчас понимаю то, что вы боитесь того, что у вас чего-то не получится. Вы боитесь, возможно, того, что программа какая-то некачественная, что у вас не получится достичь результатов, Вы самое плохое, что сможете это только ну, зря потратить свое время. Мы, я это все понимаю, мы обсудили, и мы даем вам гарантию возврата средств. Если пройдя марафон эффективность на максимум, вы не получите никаких результатов, мы вернем вам ваши средства на баланс, которые вы сможете вывести. И без всяких вопросов, без выяснения причин, это моя вам гарантия. Мы вернем. Но единственное условие, только если вы пройдете все уроки и сделаете все домашние задания. Так, конечно, хочется. Отлично, я заканчиваю. Покажу два слайда еще о том, как будет проходить популяризация ABC-Vec, потому что я в начале об этом рассказал и просто не успел. Смотрите, в марафоне эффективность на максимум есть одно обязательное требование. Вы должны написать во внутреннюю соцсеть, написать пост о выполнении домашнего задания. То есть вы сможете выбрать там это, чтобы видели только в этот пост или же другие участники платформы IBCV. Также дополнительные действия это вот когда вы сможете сделать репост во внешние соцсети. Это в Facebook, ВКонтакте, Twitter, LinkedIn и одноклассники 5 социальных сетей и дополнительно на этом заработать плюс 5 баллов и смотрите что у нас получается на примере это я взял просто пример 194 участника обучаются в онлайн марафоне эффективность на максимум каждый день они выполняют домашние задания по каждому уроку марафона то есть 30 дней каждый день они выполняют делятся инсайтами в социальную сети и бессиве то есть за 30 дней Получается, что 194 участники сделают во внутреннюю соцсеть 5820 постов. Потом эти посты, их можно сделать репосты во внешние соцсети. То есть для того, чтобы вовлечь на платформу ABC по своей реферальной ссылке в каждый пост, просто она вшита, и вот ознакомить непосредственно с компанией Века, с проектами компании Века. И получается, что на протяжении 30 дней во внешние соцсети будет сделано 29 100 постов. Как результат о этом проекте, о проекте ABC Век и о компании VECO узнает узнают вот огромное количество новых пользователей, которыми, которым будет это интересно, и которые будут вовлекаться. И если по вашей реферальной ссылке с поста будут регистрироваться на платформу, вот вам пришлет уведомления, и в своем партнерском комбинете. ранее я вам показывал, у вас будут отображаться e номера телефона, вы сможете связываться с этими участниками. Покажу сейчас, как выглядит пост. Вот мой пост внутри социальной сети IBCVec. У меня есть внизу 5 э, кнопок, которые позволяют сделать репост в внешние соцсети. Это показан пример того, как я сделал репост своего поста в Facebook. Внизу моего поста есть кнопка «Узнай, что делать меня лучше». Здесь нет призыва «Регистрируйся, узнай, как заработать», потому что это уже ну, в интернете уже не так особо работает. Это образовательный маркетинг. Как только человек переходит по кнопке «Узнай, что делает меня лучше», у человека непосредственно он регистрируется, и у вас в партнерском кабинете отображаются данные. Это бесплатное продвижение вас, и потому что вы будете как куратор выступать, как оплайнер, как партнер бесплатно. То есть вам не нужно вкладывать свои средства в рекламу. Так, все. На этом у меня все. Хотелось бы чуть-чуть больше рассказать, но я уже понимаю, что время у нас не сходит. Поэтому задавайте свои вопросы. Непосредственно я хочу обратиться к зрителям, решать вам, двигаться дальше или оставаться там, где вы сейчас. И ну, сейчас мы ответим на все возникшие вопросы. А, смотрите, хочу еще обратить внимание, у нас есть отдельный чат, он называется чат ABCVec. Мы делали несколько да, недель назад, я запускал демонстрацию экрана и показывал, как изнутри выглядит сама платформа ABCVec как делаются репосты, как это все работает. Там присутствовало небольшое количество участников, порядка 30 или 40, поэтому вы можете просто посмотреть запись для того, чтобы понять, как это все работает. Начало 28 сентября. Видел в чате еще вопрос по поводу того, бонус продажи на легке для всех вариантов участия или только для определенного? Нет смотрите бонус продажи на налегке дается если вы подтверждаете э, участие в любом из вариантов участия будто это сильвер gold или даймонд три варианта участия, выбор за вами а, второй момент тоже хочу если вы э, видел вроде вопрос если вы приним, э, хотите проверить ну то есть я также покупаю когда программы какие-то обучающие я постоянно захожу с минимальным вариантом участия. Если программа мне нравится, я делаю апгрейды, покупаю средний или ну, продвинутый вариант участия. Вы также сможете делать, сможете доплатить разницу и начать работать с коучами. А какой курс в кабинете? Хорошо, Николай, смотрите. Курс такой же, как на Coin Galaxy. У нас автоматически установлено каждый час. У нас... Обновляется курс внутри кабинета и на самих лендингах. Каждый час. Очень хочу научиться. Елена, рад буду вас видеть сначала в чате, а потом уже непосредственно в процессе прохождения марафона. Очень круто, спасибо. Возможно, еще какие-то вопросы есть, Скандар, может, у вас есть. вопросов нет очень предельно все было ясно я думаю что поэтому и сейчас напишу чат, потому что все было именно доступно информат донесена информация вот я думаю уже mm -hmm. уже попросить елену остановить запись то есть и в принципе мы можем уже без записи если вдруг важник это вопрос дальше продолжать да если взять...